Ну не согласны с твоим мнением насчет того, что мюриды исполняют ритуал зикра ради мяса. Я сам лично с раннего детства активно участвую в религиозных обрядах. Ты этими словами задел многих. Кстати говоря, тоже важная тема. Этот кадыровский, этот иллюзионист, тоже по этому поводу там записал видеоролик, в котором тщетно попытался заручиться поддержкой теперь вот этих вот хаджи мюридов против меня, сказав, что якобы я там оскорб, оскорбил весь чеченский народ, пытаясь выдать это так, что у нас якобы весь чеченский народ – это вот такие вот мюрид, мюриды кунта-хаджи, и все они, значит, исполняют. Что я по этому поводу хочу сказать? Мое отношение к вот этим вот обрядам нововеденческим, оно ни для кого не секрет. Если оно кого-то оскорбляет, это ваши личные проблемы.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 тот человек, который совершает обряды зикра, маулида и так далее. Потому что человек, который наркоман или алкоголик, он наносит ущерб лично себе. Он совершает грехи, нанося ущерб только лишь себе. Да, он делает то, что запрещено, но это является меньшим злом. Потому что тот, кто совершает обряды зикра, обряды маулида, это тот человек, который посягает на религию Всевышнего Аллаха. И... Это гораздо больший грех, чем пить алкоголь или быть наркоманом. Поэтому мое отношение к этому, оно таковое, нравится вам это или нет. Но вот эти вот тщетные, жалкие, мерзкие попытки кадыровского пропагандиста Лизаблюда заручиться поддержкой вот этих вот суфистов, суфистской общественности чеченской, они настолько тупые, идиотские Потому что эти же суфии, вот те люди, которые совершают эти обряды нововеденческие, они меня-то и так, и так, и наверное, не любят и ненавидят. Так и так это-то ей. Но от этого они вас любить-то не станут. Потому что вы-то все вот эти свои беззакония, свои издевательства, вы же их точно так же, как и над другими, вы также их проводите и над э, теми же суфистами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 я еще раз повторяю свои слова что то те вот эти обряды зикра где люди бегают там прыгают скачут я их называю свистопляской а эти обряды обряды маулида это является нововведением в религии и у Аллаха человек лучше человеку пойти и напиться водке до упада напиться в водке потом еще я не знаю, совершить там какие-нибудь другие грехи да, там, стать наркоманом и так далее, чем совершать вот эти обряды Зикра и Маулида. Важное уточнение, мы ни в коем случае никого не призываем употреблять наркотики или пить алкоголь. Это все является злом, но это меньшее зло, чем сидеть вот на этих нововеденческих мероприятиях Маулида, Зикрах и так далее. Брат, Салам алейкум. Как ты относишься к имамам, которые на проповеди начинают обелять власть и порицать граждан, беря в пример отдельные случаи и четко указывая в них, к какому течению ислама эти плохиши придерживаются? На прошлой проповеди нам рассказывали все это. Заставляют, заставляют, он спрашивает. Алейкум асалам. Ты как-то задал этот вопрос, что я не совсем понял, о ком именно, вообще о какой стране или республике, местности идет речь, во-первых. Давай давай как-то с этим определимся. Так, вообще у меня, я скажу честно, очень негативное отношение к тем, кто, как ты сказал, обеляют власть. Обелять власть... Это ведь уже значит, что она не белая, а ты ее обеляешь. Она, она какого-то другого цвета, а ты ее белыми красками. Отношение к этому у меня негативное. Я убежден в том, что религиозный деятель, ученый, имам, он должен заниматься религией, не трогая вот эти вот политические элиты, вопросы политики. Это не его тема. Пусть занимается исключительно религией. И не, не заходит в эти вопросы политические. Это в Чечне. И еще вопрос. Неужели правильно сажать имамов за, на заработную плату от государства? Тебе не кажется, что в этом есть противоречие? Слушай, я, честно говоря, не готов тебе ответить по поводу заработной платы государства. Государственной, ну, когда государство платит заработную плату имаму? Однозначно на этот вопрос ответить я не могу, потому что здесь есть нюансы, что за государство и прочее. Да? Может быть в одном государстве это неправильно, будет в другом, это в принципе нормально. Поэтому здесь давай без комментариев, не знаю. А, а в том, что у нас в республике имамы а, обеляют власть, я тебе скажу, у нас в республике нет имамов, которые не являются частью этой власти. Представителями этой власти. И среди этих имамов есть такие, которые представляют из себя меньшее зло, и есть те, которые представляют из себя большее зло. Они только так отличаются. Хороших ребят там в принципе быть не может. Хороший парень работать в кадыровском муфтиате не будет. Он не будет представителем этого муфтията. Вы сейчас можете вспомнить там разных людей, которые неплохо себя зарекомендовали, хорошие. там. Ты, вы скажете, вот был такой-то, он был и той-то мечети, но он ведь Томсон ничего того не говорил, он ведь нормальный. Да, я тоже таких да. знаю. Но несмотря на это, я говорю, что эти люди должны воздержаться от того, чтобы работать в этой системе. Даже как-то маневрируя, хитря, не, не до конца там, да, исполняя волю этого муфтията. Тем не менее, они все равно, являясь частью этой системы, они выполняют хоть какую-то часть. Они становятся либо свидетелями, либо соучастниками их преступлений. И поэтому ну, это недопустимо. Они не должны там работать. У нас в республике... Совершенно другая вот ситуация, например, в отличие от Дагестана или Ингушетии, да, той же Ингушетии, которая рядом. Ингушетии сегодня благоприятная атмосфера для ну, религиозной атмосферы. Есть мечети, которые не подчиняются муфтияту, неофициально, не неофициально никак, в которых имамы не назначаются этим муфтиятом, Имамы, в которых назначаются прихожанами, жителями, живущими там, такие как, например, Чумаков, Цичоев, Боров, там, Албагачиев. Эти имамы, имамы сунниты, имамы Аглю они никак не, не причастны к тем преступлениям, к той ереси, распространяемым властью, там и так далее. Поэтому здесь, в Ингушетии, это нормально. Там мы не можем... О Ингушетии мы не можем говорить так же, как мы говорим о Чечне. Поэтому то, что я сейчас говорю, относится только к нашей республике. У нас совершенно иная ситуация. У нас нет такого, чтобы какая либо мечеть, там имам не подчинялся муфтиату или не назначался муфтиатом, чтобы сам, сами прихожане, жители села или района назначили себе имаму. У нас такого нет. У нас наоборот, Имама назначает муфтият, и даже если жители там недовольны, то приезжает такой, как лорд, и дает э, леща тому, кто недоволен. И утверждает этого имама. И вот так у нас система работает. Поэтому эти имамы, они являются частью этой власти, частью этой системы. И они не оправдываются. Да, я еще раз повторяю, они не все одинаковые. Среди них есть те, которые являются наименьшим злом, есть те, кто являются наибольшим злом. И это не значит, что я говорю, что теперь за этими имамами там нельзя молиться и так далее. Нет, среди них тоже есть те, за которыми можно молиться, есть те, за которыми молиться нельзя. Разная категория. Брат. На прошлой проповеди нам сказали, что якобы если вы считаете, что мы не настоящие имамы, и что за нами не надо следовать, то ваши браки являются недействительными, а ваши дети незаконно рождены, и по факту, мол, мы тоже незаконно рождены, так как и раньше было то же самое, я был в шоке, но сделал вид, что нет. Ну, глупость полную этот человек сморозил, потому что от того, что мы их не считаем имамами, от этого браки не становятся недействительными, потому что а, в условиях бракосочетания исламского нет такого условия, как имам. Вообще там не существует такого условия. Вот среди условий брака, шурутов, не существует условия наличия имама. Нет там такого. Условием брака является наличие четырех. И среди этих четырех нет ни одного имама. Это... Вали невесты, это представитель или сам жених, и это два свидетеля. Все, там нет имама, нет там никакой роли имама. То, что они сами себе сделали какую-то придумали какую какой-то обряд, какой-то механизм бракосочетания, что там должен быть какой-то имам, это не значит, что теперь в шариате появилось такое условие. Это не является условием. Условием является махар, является наличие этих четырех... То есть имама там нет, поэтому пока этот человек, которого мы не считаем имамом, от того что он был одним из этих четырех, этот брак является действительным, если мы считаем его мусульманином, пока он является мусульманином, этот брак является действительным. Другое дело, если его мы не считаем мусульманином, тогда да, он конечно не может быть участником этого процесса, если выходящая замуж является мусульманкой, то он не может быть в этом, в этой теме. Если мы его не любим и ненавидим его, от этого брак не стал недействительным. Пускай лучше немножко повторит азы фикка в вопросах бракосочетания. Этот имам порекомендую ему, пусть посмотрит, что является условиями бракосочетания и не несет бред.